Иисус сказал, «Если тебя ударят по правой щеке, подставь и другую». Актуально ли такое учение сегодня? Иисус, скорее всего, сказал это Своим двенадцати ученикам. Это учение не для всех. Он сказал это Своим апостолам, которые несли Его послание в мир. «Если тебя ударят по правой щеке, подставь и другую». Он не говорил это всему миру. То, как жил этот человек, говорит о том, что он не станет подставлять другую щеку. Он заходит в храм и вышвыривает оттуда всех торговцев. Он не сказал, «Хорошо, у вас здесь есть магазин, давайте построим другой вон там». Раз он говорил такое? Он своими руками разрушил их бизнес, не так ли? Он не из тех, кто станет подставлять всем другую щеку. Он говорит своим апостолам, «Если хотите нести мое послание, вы должны быть такими». «Вас не должно быть сопротивления, чтобы люди не делали, не отклоняйтесь от своего пути, придерживайтесь его». Вот и все, что он говорит. Поскольку эти культуры диалектичны, все говорят на примере или используют что-то вроде аналогии. Так он говорит, что «если кто-то ударит тебя по одной щеке, обрати к нему и другую, не отклоняйся». Если кто-то ударит вас по щеке, а вы попытаетесь ударить его по другой, то вы отклонитесь от пути любви и мира, не так ли? Поэтому он говорит, не сворачивайтесь со своего пути, продерживайтесь его, кто бы что ни делал. Он лишь говорит, не становитесь неосознанной реакцией. Если вы хотите действовать, вы не должны реагировать. Если вы реагируете, вы оказываетесь прообычены другим человеком и неизбежно будете зависеть от него. Он просто учит, не реагируйте. Он говорит это по-своему, не стоит воспринимать это буквально. Его жизнь ясно показывает, что он не говорил об этом буквально, не так ли?